Смешная твоя земля, Здесь гасит огонь зола, цветом здесь никак, без грязи нельзя, Здесь фальшивят колокола, Здесь злой бывает любовь. А ревность бывает сладка. Они захотят взять всю твою кровь, Но я еще раньше возьму тебя в облака. Не проси отпустить, Манит небо синее. Попроси смелости, Вместе полетим. Белый цветок в пыли, Капелька на лепестке, Оставь эту каплю, Ей не удалить. Всю жажду любви в тебе Ты просишь еще подождать Глотая нектар и яд Скорей, скорей, пора улетать Пока я еще могу забрать тебя не проси отпустить, Манить небо синее. Попроси смелости, Вместе полетим. Попроси смелости, Полетим